На мой взгляд, как бы странно это не звучало, но землетрясение, которое произошло в Турции, это событие может стать началом цепочки других, еще гораздо более кровавых событий, которые в итоге приведут к вторжению на территорию России западных войск, скажем так. Жириновский знал, какой ужас случится, и землетрясение в Турции – это только начало. Шокирующие факты. Есть еще и искусственный момент, так сказать, допинг, когда определенным силам выгодно усиление стихийных бедствий, например, жара или дожди постоянные, или можно создавать сегодня искусственные землетрясения. Всем привет, дорогие друзья! В этом важнейшем видео я разберу одну из самых ужасных катастроф 21 века. Эта катастрофа заключается в землетрясении в Турции и в Сирии, которое произошло недавно. 27 января 2023 года американское посольство в этой стране выпустило предупреждение о том, что безопасность здесь под угрозой. Аналогичное заявление затем сделали европейские сателлиты США и также закрыли консульства в некоторых частях страны. Буквально на следующий день после сильнейшего землетрясения в Турции, 7 февраля 2023 года, на Турцию обрушилась аномально холодная погода с дождями и снегопадом, что серьезно осложнило поисково-спасательные работы. В этой ужасной трагедии по мнению многих специалистов, могло погибнуть вплоть до 100 тысяч человек. Хотя на момент снятия этого видео число погибших составляет в среднем около 45 тысяч. Но очень многие тела, именно тела, потому что выживших найти уже шансов практически не осталось, очень многие тела до сих пор находятся под завалами, как в Турции, так и в Сирии. Конечно же, основной удар был нанесен по Турции. Почему я говорю, что был именно нанесен удар. Да потому что очень многие эксперты и специалисты также сходятся во мнении, что это мог быть именно удар, а не природное явление. Вероятно, таким образом Запад пытается показать, кто в доме хозяин. У США есть сейсмическое оружие HAARP. В англоязычных соцсетях уверены, что землетрясение – дело рук западных глобалистических структур. Я же ничего утверждать здесь на 100% не буду, ни в коем случае никого не буду обвинять в этой трагедии э, или утверждать, что кто-либо конкретно на 100% это устроил. Я просто в этом видео представлю вам определенные по-настоящему шокирующие факты. За секунды до сильных толчков в Турции многие видели короткие вспышки, что-то вроде локального северного сияния. Местное население считает, что это следы применения сейсмического оружия. А выводы вы уже сделаете сами в комментариях к этому видео. Во всяком случае, попрошу вас написать свои мнения после просмотра этого видео именно там, также после просмотра обязательно проходите э, по ссылочкам, которые расположены как в описании к этому видео, так и в первом закрепленном комментарии. Там будут ссылки как на мой телеграм-канал, куда я настоятельно рекомендую вам пройти и подписаться, чтобы получать э, важнейшую информацию о том, что происходит как в Украине, так и во всем мире. Э, так и проходите... Э, по ссылкам на другие мои источники, проходите и ознакомьтесь там с работами, которые я могу предоставить вам в Польше, если вы остались без работы и так далее и так проще. Устраивайтесь поудобнее и я начинаю. Поехали. Природная катастрофа в Турции поставила турецкого президента Реджепа Эрдогана в тяжелое положение накануне и без того непростых президентских выборов. Оппозиция обвиняет власти в коррупции и неспособности защитить население. И сейчас я вам расскажу о полистических последствиях этой ужасной катастрофы в виде землетрясения. Циклопическая катастрофа Турции и Сирии погибли более 40 тысяч человек, и это еще далеко не окончательные данные. Эксперты не исключают, что жертв может быть вплоть до 100 тысяч человек, а возможно и больше. Многоэтажные здания складывались как карточные домики. Роскосмос опубликовал снимок колоссального тектонического разлома, образовавшегося после подземных толчков. По оценке Всемирной организации здравоохранения, в зоне бедствия оказались около 23 миллионов человек, в том числе 1,4 миллиона детей. Больше всего пострадала Турция, там 80% жертв. К примеру, в городе Кахраман-Мараш разрушен до основания целый квартал. Вместе с тем, одна из самых проблемных зон, Северные районы Сирии, которые контролируют протурецкая оппозиция и боевики из различных банд формирований. Эти территории остались без зарубежной поддержки. Международная федерация Красного Креста и Красного Полумесяца призвала мировое сообщество выделить пострадавшим 200 миллионов швейцарских франков, около 216 миллионов долларов. Турции помогают не менее 70 стран, большинство из которых это страны так называемого западного мира и 14 организаций. Сирии помогают только Россия, Китай, Иран, Афганистан, Армения, Казахстан и арабские государства. На мой взгляд, как бы странно это не звучало, но землетрясение, которое произошло в Турции, Опять же, будем говорить в первую очередь именно о Турции, потому что я считаю, что Сирия просто случайно попала под раздачу ну, в силу своего местоположения. Так вот, то, что это землетрясение произошло, это может стать началом, это событие может стать началом цепочки других, еще гораздо более кровавых событий, которые в итоге приведут к вторжению на территорию России западных войск, скажем так. Сразу хочу разъяснить, что я ни в коем случае не отношусь к российским пропагандистам и так далее и так проще, но тем не менее стараюсь смотреть на вещи максимально объективно, при всем при этом, конечно же, поддерживая в первую очередь Украину в этой кровопролитной войне, которую развязала Российская Федерация во главе с ее диктатором Путиным, который несомненно, как я говорю практически в каждом видео, и не устану повторять, является агентом глобалистических структур, внедренным во властные структуры, опять же, России, для того, чтобы в итоге разрушить эту страну до основания, ну, и, короче, уничтожить ее, что у него идеально пока что выходит. да. Посмотрим, что будет дальше, но те условия, в которых произошло землетрясение в Турции, итоги этого землетрясения и то, что ему предшествовало, заставляют меня усомниться в природных причинах этой катастрофы. Глобалисты устроили землетрясение в Турции с помощью проекта ХАРП. «Что наука думает об этом?».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 И не связаны ли загадочные вспышки с чем-то совсем иным? Идея глобального оружия, на первый взгляд, проста. Нужно расшевелить немного, немало саму природу. И тогда землетрясения уничтожают войска и города противника. И никто не узнает, что это было секретное оружие нападавших. Если говорить о тектоническом оружии, то, конечно, оно будет разрушительным. И более разрушительным чем что-либо другое. Турецкая Биг Газета опубликовала материал, автор которого пытается решить загадку голубых вспышек. Их в Турции видели непосредственно перед сильным землетрясением.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 Буквально на следующий день после сильнейшего землетрясения в Турции, 7 февраля 2023 года, на Турцию обрушилась аномально холодная погода с дождями и снегопадом, что серьезно осложнило поисково-спасательные работы. О чем я говорю? Я говорю о том, о чем и было сказано в видео вставке, которая была на ваших экранах. Эм, в первую очередь, это эвакуация различных дипмиссий и посольств, как в Турции, так и в Сирии, именно западных дипмиссий и посольств. Эвакуация, которая началась незадолго до этих землетрясений и ничем не объяснялась. Потом странные вспышки в небе незадолго до начала землетрясения в Турции. Ну, можно сказать, перед самым началом землетрясения. Ну, эти вспышки, как были показаны на ваших экранах, так и будут еще в будущем. И... Опять же, та ситуация в мире, в которой эта катастрофа произошла, то есть во время, которое эта катастрофа произошла, а именно. Как мы все знаем, во всяком случае, те из вас, кто следят за ключевыми событиями, происходящими в мире, в последнее время, вот уже ну, на протяжении года, можно сказать, начиная от э, вторжения России в Украину, Турция блокирует вступление Швеции и Финляндии в НАТО. И это лишь один фактор, из-за которого Турция встала костью в горле у многих стран. И, конечно же, у тех глобалистических структур, которые заинтересованы в уничтожении Российской Федерации. Дело в том, что очень долго упрашивают Турцию, чтобы она согласилась все-таки и подписала свое согласие вступлений Швеции и Финляндии в НАТО, кроме ее противиться этому еще и Венгрия пока что, но основной проблемой была Турция, чтобы согласилась Турция, как я понимаю, согласилась бы и Венгрия, но до этого времени Анкара во главе с Эрдоганом показывала всем своим видом то, что они сильное государство, можно сказать независимое, несмотря на то, что состоят в НАТО, и будут диктовать свои условия и свою политику. Чуть ли не всему миру. Также серьезный раскол вызывает вопрос о курдах. Поддержка Вашингтоном этих групп остается основной причиной разногласий между США и Турцией. Тем не менее, Вашингтон не может позволить себе жестко воздействовать на Анкару по тому или иному вопросу, поскольку без Турции НАТО практически утратит влияние на Ближнем Востоке и почти весь юго-восточный фланг Альянса прекратит свое существование. Столкновение интересов в Восточном Средиземноморье показало, что турки беспощадно пользуются этой дилеммой. Турки сосредоточены на суверенитете и независимости, но главным образом они нацелены на противостояние Америке. Это относится ко всем областям государственной деятельности – экономике, энергетике, технологиям и военной сфере, а также включает создание ядерного потенциала, как в энергетической сфере, так и, возможно, как в прошлом в ядерном оружии. По сути, это фарпост Североатлантического альянса на Ближнем Востоке и в Черном море. Кроме всего перечисленного, Турция страна с развивающимся военно-промышленным комплексом. Здесь создают оружие, истребители пятого поколения, корабли-беспилотники. Так что наживать такого врага невыгодно ни России, ни Западу. Существует версия, что все стихийные бедствия, произошедшие в Турции, произошли не просто так. Начнем по порядку. Помощь Турции в проведении России войны против Украины. 2 февраля 2023 года из Турции прибыла группа добровольцев для участия в боевых действиях против ВСУ. Группа добровольцев прибыла в Запорожскую область из Турции. Ребята выразили желание участвовать в кровопролитной войне и убивать украинцев на их собственной земле. После освещения данных событий в СМИ, в Турции произошли сразу два стихийных бедствия, и возможно, что совсем неспроста. Все дело в том, что Запад с высокой долей вероятности обладает климатическим оружием, способным вызывать различные стихийные бедствия в разных точках земного шара. Можно создавать сегодня искусственные землетрясения. Например... Много Несколько лет назад около Индонезии было цунами. Да. Поэтому все землетрясения и связанные с этим наводнения, все это можно делать искусственно. Но делается хитро. Во-первых, это происходит только в Азии или в Африке. С тем, чтобы обезопасить золотой, золотой миллиард США, Канада и Евросоюз. Навредить этим оружием напрямую России они не могут. Или данное действие не так-то легко осуществить по ряду различных причин. А вот повлиять на страны союзников по отношению к России вполне осуществимо для них. Например, Япония вдруг слишком самостоятельную роль начинает играть, заявляет о своих имперских амбициях, пытается восстановить вооруженные силы. В США думают, рановато. И вот вам Фукусима. Где-нибудь, допустим, усиление китайцев. Тоже. Да. Слишком опасно, это все китайцы захватят всю Азию. Вот Потом наводнение, землетрясение происходит. Вероятно, таким образом Запад пытается показать, кто в доме хозяин. У США есть сейсмическое оружие Хаарп. В англоязычных соцсетях уверены, что землетрясение дело рук западных глобалистических структур, поскольку Турция имеет торговые отношения с Россией и что самое главное препятствует вступлению Финляндии и Швеции в НАТО. Заметьте, военная составляющая Турции особо не пострадала при этой катастрофе. Военная составляющая Турция это отчасти и составляющая военная блока НАТО. Потому что, как я и говорил, Турция состоит в НАТО. Но вот тот экономический урон, который был нанесен, Турция его просто никак не переживет без очень серьезной помощи своих ближайших союзников и партнеров. То есть стран по блоку НАТО. Ну и, на мой взгляд, не нужно иметь семи пядей во лбу, чтобы предположить, да, какие разговоры сейчас могут идти за кулисами с Эрдоганом, между блоком НАТО или там, глобалистическими структурами, неважно кем. Важна суть этих разговоров, а суть, на мой взгляд, заключается в том, что, слушай, дружище, вот ты сейчас в тяжелой ситуации, у тебя скоро выборы, вот в мае планируются выборы в Турции, выборы президента и парламента, по-моему, тоже, и ну, тебе нужно спасать ситуацию в твоей стране, тебе нужно выровнять ситуацию. А для этого тебе нужно огромное количество как денег, так и других ресурсов, в том числе и человеческих, в виде различных спасателей, строителей, которые будут отстраивать разрушенные дома. Ведь миллионы, даже десятки миллионов людей остались без крыши над головой. Мало того, что родственников потеряли в этой ужасной трагедии, так еще и без крыши над головой остались. Ну и вполне вероятно, что ему будет поставлено условие. Или ты соглашаешься без каких-либо предварительных условий, но или если на вступление Швеции и Финляндии в НАТО, либо мы тебе не поможем в должном объеме, и тогда во время президентских выборов в мае этого года у тебя могут возникнуть серьезные проблемы, если до того времени ты э, не улучшишь положение в стране а без нашей помощи ты его не улучшишь. Наверняка так уже было сказано Эрдогану. ведь Йенс Столтенберг, глава НАТО, скажем так, он приехал в Турцию уже спустя 10 дней после этой страшной трагедии, когда еще последних выживших доставали из-под завалов. И, конечно же, во всеуслышание, даже не за кулисами, а во всеуслышание заявил, что... На мой взгляд, сейчас лучший момент, чтобы вы, товарищ Эрдоган, подписали свое согласие о вступлении Финляндии, Швеции в НАТО. Вернее, он это говорил министру иностранных дел Турции, ну, не важно абсолютно, кому это, он это говорил. Суть в том, что это было заявлено э, во всеуслышании открыто э, напрямую турецкому правительству. На что турки отвесили пока неоднозначно, то есть еще не все наши условия там выполнены, чтобы мы это могли сделать, но мы конечно подумаем. Я считаю, что, я практически убежден, да, что их раздумие окончится согласием, согласием наступления таких стран, как Швеция и Финляндия в НАТО. Два километра от поверхности – это глубина, на которой производятся техногенные взрывы. Перед тем, как начаться землетрясению в Турции, в небе была замечена молния всего на несколько секунд. Сначала появилась вот такая вспышка в небе над Турцией. Такие вспышки всегда случаются при операциях с электромагнитными полями. Это заставило многих задуматься. А не было ли землетрясения, вызвано западной системой ХАРП. Расходы, вот эту геомагнитную энергию, можно создавать условия, вернее, и мы создаем такие условия, при которых активизируется либо циклоническая активность, либо антициклоническая активность. Но на самом деле землетрясения, вот эти метеорологические процессы, физика это одна и та же, по сути дела. Это электромагнитный вихрь. Он имеет электромагнитную природу, такую же, как реализуется при управлении, скажем, или при развитии того же смерча, другого вихря атмосферного, более крупного, который называется циклоном, либо тайфуном. И мы это можем. Есть данные о том, что в Соединенных Штатах достаточно широко применяет вот эту систему для решения ряда геофизических задач. Ну, например. Ну, например, землетрясение, скажем, да, вот управление погодой. Кстати, по управлению погодой они официально объявили, что они могут решать эту задачу. Мы уже можем нарушать радиосвязь на больших территориях, можем глушить спутниковую навигацию, можем ослеплять радиолокаторы, выводить из строя нефти и газопроводы, уничтожать направленным лучом боевые корабли и подводные лодки. Но сегодня мы уже с уверенностью можем сказать и то, что человечество пришло к изобретению геофизического оружия. А вот эти схемы, графики и фотографии – прямое доказательство того, что такие фермы – Похожие на остров дачного парника и есть тот самый инструмент, с помощью которого группа военных за несколько лет может поставить на колени экономику целого государства, и никто ничего не поймет. Обвинения выдвигались и раньше. В 2010 году венесуэльский лидер Уго Чавес заявил, что ХААРП или подобная ей программа спровоцировала землетрясение на Гаити. Такое же обвинение было сделано в отношении землетрясения в Японии 11 марта 2011 года, которое вызвало разрушительное цунами. В Турции специалист-сейсмолог Али Сельман исследовал землетрясение 17 августа 1999 года. И по его мнению, глобальные структуры определенно приложили руку к землетрясению магнитудой 7,5 баллов по шкале Рихтера. Это оружие не может определять и контролировать интенсивность и продолжительность землетрясения, но может только активировать линию разлома. Возможно, целью глобалистов является получить сейсмическое оружие, которое будет определять интенсивность и продолжительность землетрясения от начала до конца на любой линии разлома. Для этого они экспериментируют с ХАРП на нестабильных районах мира, чтобы удерживать мир под своей гегемонией. Здесь сейчас плавно переходим к тому, опять же, почему, почему настолько важно для Запада вступление Швеции и Финляндии в НАТО. Ведь и так в НАТО уже вступило огромное количество стран, их экономический потенциал... Не входит ни в какое сравнение с тем потенциалом, который есть у России, хотя у нее практически уже и нет этого потенциала. То есть в десятке, а то и в сотни раз в экономическом плане, в плане военном и в каком бы то ни было Россия отстает от Запада и в частности от блока НАТО. И таким образом, да, непонятно, может быть, некоторым людям, почему они так вот жаждут этого вступления. Именно сейчас, как можно скорее. И ответ у меня находится только один. Этот ответ найдете и вы, если внимательно взгляните на карту, которая сейчас на ваших экранах. Если посмотреть внимательно, то можно увидеть, что НАТО подошло впритык, можно сказать, к российским границам с Запада и с юга, то есть на юге у нас Турция как раз таки страна НАТО, запад это конечно же там Украина, которая можно сказать уже Страна НАТО, просто еще не официально, потому что уже армия с большего переведена на стандарты НАТО. На 50% натовские вооружения в Украине сейчас. И продолжают тренировать украинскую армию сейчас по натовским стандартам, а также продолжают вооружать ее натовским вооружением. Ну и что тут ходить вокруг да около? Тот же Йенс Столтенберг заявлял недавно, что... Двери НАТО для Украины абсолютно открыты. И когда она разберется своими проблемами в плане противостояния с Россией, мы с радостью ее возьмем, вот. но если мы говорим о северной части, да, если берем европейскую часть России и ближе к северу, если взять, то есть вот Балтийское море, Швеция, Финляндия, там пока что нету блока НАТО, то есть те страны до сих пор не вступили в НАТО. Соответственно, эм, в случае прямого противостояния России с блоком НАТО, э, ну, Запад может оказаться в не настолько выгодной ситуации, в которую он оказался бы, вступи Финляндии и Швеции в НАТО. Потому что, еще раз напомню, в соответствии с пятой статьей НАТО, если существует серьезная военная угроза какой-либо одной из стран блока НАТО, то это автоматически означает, что серьезная военная угроза э, существует для всего блока, для всех стран, начиная от США, заканчивая э, Литвой, к примеру. И таким образом... Если дело дойдет до того, что начнется прямое вторжение армии НАТО на территорию России, а оно начнется, и чуть позже я еще объясню вам, почему я так думаю, скорее всего начнется, в итоге. Э, так вот, если оно начнется в той ситуации, когда Швеция и Финляндия будут в НАТО, то, как мы можем видеть по этой карте, европейская часть территории России окажется в таких своеобразных мини-клещах, если хотите. То есть нападение тогда можно будет с легкостью осуществлять как с севера, так с запада, так и с юга на европейскую часть России. А именно в европейской части России находятся ключевые города, такие как Москва и Питер при захвате которых ну, с высокой долей вероятности падет и вся остальная страна. Если не физически, то морально не будет ни у кого никакого желания сопротивляться, тем более, что и шансов вообще не будет. То есть и так бы, конечно же, при нападении на Россию, если учесть ее теперешнее состояние в плане войск, и так, конечно же, у России не было бы никаких шансов, но в случае вступления еще Швеции и Финляндии в НАТО, мало того, что Балтийское море будет вообще, по сути, отрезано от России, оно станет внутренним морем НАТО, так еще и со всех трех сторон можно будет совершить нападение, если это будет нужно, вторжение, если хотите. По примеру Путина это назовут, конечно же, скорее всего, освобождением. И тогда вопрос с Россией решится гораздо проще, чем он решился бы, если бы Швеция и Финляндия в НАТО не вступили. Потому что то, что они вступят, это, также считаю, что это вопрос уже практически решенный вот после этих землетрясений в Турции, которые чудесным образом, опять же повторюсь, случились именно в такой момент. То есть понимаете о чем речь, да? Международная повестка. Катастрофа заставила Турцию и ее западных союзников забыть недавние конфликты. Премьер-министр Греции Кириакас Мицотакис Выразил желание всячески помогать туркам, хотя до этого Афины и Анкара грозили друг другу чуть ли не войной из-за нескольких спорных островов. Глава армянского правительства Никол Пашинян направил в зону бедствия спасателей. А ведь у Еревана вообще нет с Анкарой дипломатических отношений из-за отказа турецких властей признавать геноцид армян и позиции по Карабаху. Швеция и Финляндия, которые не могут вступить в НАТО из-за Эрдогана, выделяют около миллиона евро. Генсек Североатлантического альянса Йенс Столтенберг подчеркнул полную солидарность с Анкарой. В Евросоюзе говорят о том же. По подсчетам историка и политолога Икбаля Дюрре, Ущерб от землетрясения составляет как минимум 50-60 миллиардов долларов. Блумберг называет цифру 84 миллиарда. Около 10% ВВП Турции. Причем в 2022 турецкий экспорт оказался на 110 миллиардов меньше импорта. Где взять деньги на восстановление? Россия хочет помочь Эрдогану, но у западных стран возможностей, конечно, больше. В связи с этим можно ожидать, что в обозримой перспективе внешняя политика Анкары станет более прозападной, рассуждает Дюрре. Эрдоган ввел чрезвычайное положение в 10 юго-восточных провинциях, запланированные на май досрочные президентские и парламентские выборы под угрозой срыва. Там порядка 15 миллионов человек. По закону нельзя отменить выборы из-за подобных катастроф. Это допустимо лишь при военном положении. Специальными указами Эрдоган может позволить себе некоторые маневры. Однако это не понравится обществу, говорит Дюрре. Сейчас Эрдогану принципиально важно продемонстрировать свою эффективность и незаменимость. Так, в 1999-м коалиционное правительство Турции во главе с Мустафой Бюлентом Эджевитом не сумело оперативно справиться с последствиями Измитского землетрясения, в котором погибли около 17 тысяч человек. И в 2022-м недавно созданная партия справедливости и развития ПСР, возглавляемая Эрдоганом, победила на парламентских выборах. Оппозиция не дремлет. Руководитель хорошей партии Мираль Акшенер заявила, что из-за стихийного бедствия выборы нужно проводить не 14 мая, а 26 июня, как и собирались изначально. Лидер Народно-Республиканской партии НРП Кемаль Кылыч-Дароглу подчеркнул, что ни при каких обстоятельствах не позволит Эрдогану отменить голосование и сохранить власть. Оппозиционеры ездят по пострадавшим регионам на перегонки с президентом, призывают к политическим переменам. Так, Кылыч Дороглу задался вопросом, что случилось с миллионами лир налогов на землетрясение которые власти собирали после катастрофы 1999 года. Еще один аргумент оппозиции – это строительные амнистии, которые правительство периодически раздает с 1960-х годов. Последний раз это делали в 2018-м. По оценкам Министерства окружающей среды и урбанизации, около половины зданий в стране построены с нарушениями. Причем технологии не соблюдаются даже при возведении элитного жилья. Так, подземные толчки опрокинули 12-этажный жилой комплекс «Ренессанс» в провинции Хатай. Квартиры в нем стоили от 80 до 60 тысяч долларов. Дом считался одним из самых роскошных в регионе. Его архитектора... Мехмета Яшара Джошкуна 10 февраля задержали в аэропорту Стамбула с крупной суммой денег и билетом до Черногории. Ожидается, что на предстоящих выборах столкнутся две коалиции Эрдогана и Оппозиции. Конкуренция ожесточенная, напоминающая войну. Теперь перейдем к тому, почему я считаю, что очень вероятен такой, на первый взгляд, фантастический сценарий развития событий, как то, что НАТО напрямую вторгнется в Россию. Я так считаю, потому что я без этого не вижу, каким образом можно было бы на 100% покончить с путинским режимом, и не только с Путиным, а еще и с его приспешниками, которые э, могут после там, ухода Путина или в мир иной, или уезда куда-то за границу прийти на его место и оказаться еще хуже, чем он сам. Так вот, э, то есть, чтобы обеспечить стопроцентный развал России путинской, ну и по сути ее демилитаризацию, денуклеаризацию, диноцификацию, конечно же. Для этого необходима абсолютная безоговорочная капитуляция России. Предполагаю, что с высокой долей вероятности просто освобождением Крыма и Донбасса, Украины, эта безоговорочная капитуляция сама по себе может не случиться. Конечно, Путина могут убрать какие-то силы, стать на его место, но эти силы, скорее всего, не будут демократическими, потому что их никто не допустит. Могут прийти силы, которые сделают вид демократических, чтобы просто вооружить снова армию и опять продолжить тотальную войну против той же Украины. А для того, чтобы полностью сменить режим на корню, Нужна, еще раз повторюсь, безоговорочная капитуляция. Как ее можно достичь? Ее можно достичь только абсолютным поражением России, как в свое время, таким поражением, которое в свое время потерпела гитлеровская Германия. То есть, если просто выбить с Украины российские войска, тогда Путин может сказать, слушайте, против нас воюют 50 стран НАТО. 50 стран НАТО. Ну и, соответственно, да, мы потерпели поражение. И сейчас речь идет о выживании России, поэтому мы должны как никогда вместе сплотиться, восстановить свою армию и дать им серьезнейший бой, нанести сокрушительный удар, которого они уже не выдержат. Когда мы вместе, нам нет равных за единство российского народа. Ура! Ну, при худшем сценарии развития событий для него ему ничего не останется, кроме того, как сказать так. Потому что если он скажет, что, слушайте, да, мы проиграли, теперь мы отдадим им свое ядерное оружие, расформируем армию и так далее, так проще, ну, понятно, что ему свои сразу же голову отрежут. А вот если он скажет так, как я говорил до этого, что, ну, да, мы сейчас в этой битве проиграли, пока что мы проиграли в битве за Украину, но не в войне. Против нас весь мир даже, не только НАТО, то а весь мир объединился, скажет он, и вот сейчас нам надо сплотиться, да, как никогда, и вот сейчас-то нам нужно начать настоящий Войну. он постоянно говорит о том, что они еще ничего не начинали. Сегодня мы слышим, что нас хотят победить на поле боя. Ну, что здесь скажешь? Пусть попробуют. Мы уже много слышали, что Запад хочет воевать с нами до последнего украинца. Это трагедия для украинского народа. Но, похоже, все к этому и идет. Но все должны знать, что мы-то... По большому счету, всерьез пока еще ничего и не начинали. Ну вот что делать с такой ситуацией тогда, тем же глобалистическим структурам, мировому сообществу. То есть тут важно понимать, что Путин все, что он скажет, он скажет это э, по их команде. Он ничего не скажет от себя. Ну, большинство не скажет от себя. Все ключевые моменты и ключевые его решения принимаются не им, я в этом убежден а теми, кто им руководит. Ну и все к этому идет, да. То есть это станет поводом к нападению, прямому уже вторжению Запада в Россию, потому что Украина сама, конечно же, этого не потянет. К тому времени, я думаю, уже всем станет очевидно, что э, российское ядерное оружие это просто блев и оно уже давно вышло из строя. И если что-то и осталось, что еще, чем еще можно стрельнуть, то это с высокой долей вероятности взорвется прямо на территории России. Ну, по многим причинам, потому что э, ядерное оружие это э, там, не знаю, не телефон, да? вот, что его положил и он может лежать 10 лет или 50 лет если телефон пролежит 50 лет и навряд ли уже включится, там или тридцать или 20 даже. А что говорить о ядерном оружии, то есть за ним нужен огромный уход, который требует гигантских денежных вложений различных специалистов, которые будут поддерживать это оружие в нормальном состоянии и так далее и так проще. Я не специалист по ядерному оружию, но вся эта информация есть в надежных, открытых источниках в интернете, можете сами ознакомиться. И я не раз об этом говорил, а именно о том, что ну, скорее всего, да, ядерное оружие России уже давно просто-напросто вышло из строя и не подлежит никакому применению. Вот. Так вот, сейчас это пока теория, я думаю, что в скором достаточно времени это станет реальностью и фактом уже, и вот тогда-то, и, конечно же, об этом объявится, и тогда-то э, уже приплывут различные эсминцы, авианосцы из Соединенных Штатов, их подкрепит, подкрепят армии других участников стран НАТО, и вопрос России решится, думаю, максимум в течение недели, при условии, что нападение будет совершаться как с севера, так и с запада, так и с юга. Ну а вот и все, и на этом все закончится. Когда это может произойти, я думаю, что, скорее всего, это будет год 24-й, все-таки еще не этот, или максимум 25-й. Ну, это просто мое личное мнение, я, конечно же, могу ошибаться. Еще раз повторюсь, я не утверждаю, что это 100% так все и будет, это просто, на мой взгляд, один из возможных сценариев развития событий, которые в данной сложившейся ситуации мы просто не можем исключать. А как вы считаете, друзья, насколько реален тот сценарий развития событий, который я вам сейчас описал, пишите в комментариях к этому видео. Ну и напоследок, конечно же, я хочу еще представить мнение одного специалиста. Оно взято из интервью определенного, то есть будут задаваться вопросы, а на них будут звучать Экспертные ответы сейчас на ваших экранах в этой видео вставке, которую я для вас приготовил. Внимание на экраны. Мнение эксперта. Между тем, мощные подземные толчки были зафиксированы в количестве 240 по всему миру. Что могло стать причиной такого всплеска тектонической активности по всей планете? Почему в турецких СМИ высказывают версию о том, что трагедия в этом регионе могла быть вызвана искусственным способом? Действительно ли человечество располагает технологиями, способными вызывать катастрофы подобного ужасающего масштаба? Своим личным мнением по этим и другим вопросам в интервью одному из интернет-изданий поделился директор Международного информационного центра уфологических исследований Валерий Уваров. Почему Турция говорит об искусственной причине смерти тысяч сограждан? География нынешних землетрясений поражает воображение от Аргентины до Курил. На ваш взгляд, чем можно объяснить такой всплеск тектонической активности? Эти события имеют техногенное происхождение, о том, что в той или иной форме это будет происходить, я писал еще в конце 2009 года и в 2010. -м. Публикация по-прежнему размещена в интернете. С одной стороны, она имеет некий прогностический характер, с другой же стороны, поясняет, что на природный фактор будет накладываться техногенный и совершенно очевидно придет момент когда глобалисты начнут использовать систему ХАРП для нанесения основного удара по Центральной Азии. ХаРП сейсмическое оружие, хоть и считается климатическим. До сегодняшнего дня все попытки его применения были сугубо пристрелочными, попытки настроить работу данного инструмента, повысить его точность. Думаю, Турция? последний или один из заключительных актов перед тем, как Запад официально объявит о выходе последнего своего солдата из Ирака. Сразу после этого по территории Ирака, Ирана, Сирии будет нанесен удар. Это будут страшные землетрясения с большим количеством жертв. Трудно даже представить к какому количеству жертв среди мирного населения это может привести. По вашему мнению, зачем Западу может быть нужно такое? Основная цель – вывести из игры все те страны с нефтяными и газовыми месторождениями, которые выходят из-под контроля США. Их хотят вывести из строя чтобы единственным поставщиком ресурсов осталась Африка. Это план, он реализуется и будет реализовываться. Что сложно предсказать до конца, так это точность реакции планеты Земля на данное воздействие. Все-таки Земля — живой организм. У нее, если хотите, есть своя иммунная система, как и в случае с организмом человека, где трудно сказать в нюансах, как он отреагирует на тот или иной препарат. Здесь тоже очень сложно точно предсказать, какие будут последствия. Однако они будут страшными, и мы это уже наблюдаем. Итак, что касается прошедших землетрясений, они имеют искусственное происхождение. Что меня сегодня несказанно удивило, так это то, что в СМИ уже появился материал, где руководство Турции осторожно высказывается по поводу того, что это был удар искусственного происхождения. На ваш взгляд, подобное пугающее событие возможно как-то остановить? Честно говоря, я с 2010 года где только мог и как только мог старался популяризировать эту информацию. Очень многие люди знают, что когда я где-либо выступал и встречался с людьми, живущими в всех краях, я им советовал быть крайне осторожными, кому-то говорил сворачивать там свой бизнес и уезжать, потому что будут очень тяжелые события. Обращая на это внимание, хочется с одной стороны спасти как можно больше жизней, с другой стороны, когда мир начнет уже открыто говорить на эту тему, возможно тот, чей палец ляжет на какой-то кнопке, может быть усомнится и не так крепко нажмет. Не знаю, что произойдет. Ну и на мой взгляд, очень знакомым является то, что э, тот же Владимир Вольфович Жириновский, который то ли мертв, то ли там куда-то уехал, инсценировав свою смерть. Жириновский э, знал о различных событиях, которые еще произойдут, поэтому с высокой точностью мог их прогнозировать. В том числе он говорил о климатическом оружии, соответствующие видео вставки тоже были на ваших экранах, то есть он говорил об этом еще задолго до землетрясений в Турции, еще в начале 2000-х годов. Помимо него об этом, как вы и слышали опять же на протяжении этого видео, говорили многие другие эксперты говорят до сих пор. И не только российские, прошу обратить ваше внимание, а западные и зарубежные в том числе. Все это, абсолютно все, что было перечислено в этом видео, подталкивает меня к мысли о том, что, конечно же, эти страшные землетрясения, которые произошли как в Турции, так и в Сирии, так и периодически происходят в других частях планеты, могут происходить не случайно. Конечно же, не все из них, конечно же, эти процессы, я думаю, еще никто не научился контролировать на сто процентов, единственное, что может быть, еще раз говорю, может быть, на мой взгляд, реальным, так это то, что данные процессы можно провоцировать, к примеру, подземным ядерным взрывом, если говорить грубо говоря. Опять же, на территории Центральной Европы, в частности России, нечто подобное спровоцировать крайне тяжело, потому что там нет соединения э, тектонических плит земли. А вот на стыках тектонических плит эти регионы считаются наиболее сейсмически опасными от природы. Вот как раз таки там такое провоцировать э, вполне не то, что возможно, а может оказаться, что это провоцировать вполне возможно. В таких регионах. И именно в таком регионе находится Турция. Ну и Сирия. Сирия просто из-за своего положения, опять же, попала случайно под раздачу, как я считаю. Впрочем, конечно же, я не исключаю, что это могли быть некие природные явления, хотя... Очень сомнительно это выглядит, особенно когда я слышу вот те же объяснения по поводу вспышек, которые перед землетрясениями происходили в небе. И очень часто такое бывает, довольно часто, что перед крупными землетрясениями в той или иной части света происходят вспышки в небе. Ученые до сих пор не знают, как это объяснить, единственное, что им приходит на ум, так это то, что возможно, как они говорят, это исходит не из неба, а из самой Земли, то есть эти свечения, и провоцируют их, провоцирует их электромагнитные импульсы, которые в свою очередь возникают из-за трения литосферных плит между собой. Поэтому, опять же, пишите свои комментарии к этому видео, что это были за свечения, на ваш взгляд что могло спровоцировать эти землетрясения, природа ли их спровоцировала или кто-то иной, и так далее и тому подобное. Также напомню, подписывайтесь обязательно на этот канал, жмите колокол, чтобы ничего не пропускать в будущем, делитесь ссылками на это видео с друзьями, берегите себя и надеюсь до скорых встреч на этом канале, друзья. Пока!